Итак, всем привет, дорогие, дорогие зрители, с вами я, Рэджмен. Сегодня я вам покажу одну, одну штуку, которая вам поможет э, пройти, пройти все миссии GTA San Andreas. Именно основные миссии, возможно, там не такие, допустим, дополнительные миссии. Допустим, э, там это может быть... А, миссия пожарного, миссия полицейского или вижилента, как все любят, говорят. Или же... Или же ми... парамедика. Мы заходим на маркер или на миссию. Говорите, как хотите. Пропускаю всех касцены. Нажимаем мы на... Подождаем. На английских букву У. И все. Миссия выполняется. Все это делается на ПК-версии игры. Не знаю, как там э, э, в мобильных версиях игры. Возможно, там работать но я точно не знаю. Если честно, я в, в модах GTS-а, особенно в, в, в мобильных версиях... Не знаю. Не знаю там, что там появится. Короче, ничего страшного. Заходим на. На маркер. Все, у нас iDUSI райдер. И нажимаем на букву. Проходится тут C миссии легко. То есть мы пропускаем. Всего лишь на одну букву надо нажать и все если вы так можете несколько раз так проходить вот так тут забегаловка, которые пока не будут садиться в стачку, вот все, вот проходится в принципе, в принципе легко подожди пока не... машину сядет ну то есть э, ну, то есть тут все работает так то все нормально сейчас я вам покажу э, допустим на этой миссии что-то hey. что-то случится а нет я ошибся вот даже допустим сизер вилл Панда это может сделать то же самое вот и у нас проходится и вот так у нас все проходит все миссии без каких-либо баг багов только есть такой минус как мы видим когда мы проходим уже миссию цезарь Виалпандо, у нас э миссия от свита исчезает где-то то есть у нас тупо это исчезает, из-за этого вот в чем проблема. Можете на здоровье им использоваться, если вам это как-то не смущает э, такие вещи. вот, допустим, это у нас открылся вот это, Это из миссии «Сбегаловка». Ну, учтите, если у вас что-то сломается, допустим, с этой миссией, то на всякий случай сохраните игру до этого момента, если у вас, допустим, то же самое случилось. Ну да ладно. Если вам понравился ролик то подпишитесь на канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать э, новые hey, видео. So, Caesar, да, как мы видим, я ошибся. Но учите то, что возможно в некоторых миссиях это не работает. Так что давайте. Всем удачи, всем пока.